Ну, короче, смотри, вообще, академически правильно петь нужно... Ну, когда ты академически правильно поешь, тебе нужно челюху отпускать максимально вниз, как будто вот тебя, знаешь, 10 негров. А, о, привет, ты уже здесь? Э -э, бля, извини. Э -э, тут, короче, меня попросили обращаться к тебе на вы. Я не против. В принципе, раз уже вы здесь все собрались, давайте посмотрим сейчас на вот этот занятный бокс-мод. Висмек Рэллоу РХ-300 тракториста А раз ты уже здесь то давай тогда мы притронемся к этой коробочке разгребем это все птиц и в принципе поговорим на что она способна, для чего она для кого она и поговорим насчет маркетинга и прочего говна, все таки не зря я ходил на лекции по маркетингу в универе Окей, давай тогда сейчас переберемся на стол, я тебе покажу, из чего она состоит, что тебя встретит вот в этой бумажной коробочке, какие тебя встретят там волшебные запахи, о, прости, вас там встретят волшебные запахи, и подытожим, потому что здесь особо говорить нечего, плата та же, но об этом чуть-чуть позже. А вот давай перейдем сейчас к коробке... коробке... А, собственно, традиционно для Компании Высмарк а, Здесь Высмарк, сайты RLORX300, шутка про Тракториста, RLORX300, шутка Про тракториста, x 300 Шутка про тракториста Сам x 300 шутка про тракториста Шутка, сказанная пять раз, становится Смешнее в пять раз, запоминай RLORX300, шутка про тракториста В принципе, я знаю, тебе это уже надоело Мне, собственно, тоже Здесь тебя встречают спецификации scratch код затирать я его, конечно, не буду, штрих Код, хочешь назвать, ну, он не затирается. И сам гробик, который еще нужно вскрыть. А, при первом вскрытии этого гроба был волшебный запах хорошего такого клея, который Джейбо, видимо, и использовал для того, чтобы упороться придумать вот этот вот сей девайс. И в принципе, как он, он ну вот что я могу сказать? Однозначно, Джейбо хорошо упоролся. Сам девайс получился достаточно спорный. Но сначала поговорим про комплектацию и здесь тебя встречает паровонка. Паровонка ну, стандартная паровонка. От компании Vismac, да, Блин, от всех девайсов, которые приходят вообще в коробках Вообще от всего чего угодно Не знаю, если ты, наверное, будешь заказывать машину из Китая То тебе она приедет тоже в этом паровоне Картонка проставочная, инструкция Я не знаю, если хочешь, можешь почитать И вот источник зловония Вот эти две кожзамовые наклеечки, которые наклеиваются вот по бокам сюда э, Истощали, ну, реально очень-очень сильную вонь Притом непонятно, это, о oh, господи, но до сих пор, оно реально до сих пор не выветрилась. Она пролежала здесь открытая, коробка открыта была. Она пролежала здесь где-то с дней 5 в открытом состоянии, может быть 4. И она до сих пор воняет. Я не знаю, ну, это, это реально ужасно. Если ты вот такси-команд, то тебе, конечно, понравится. Но ты можешь эту коричневую хрень наклеить сюда вместо этой черной хрени. И быть пацаном на стиле, но я не знаю, насколько ты будешь стилен с этим дерьмом, но в принципе уже это другое. И USB кабель брендированный, и тут даже какая-то наклеечка есть на нем, я не знаю, типа UC USB кабель, что-то там, 2 ампера, 5 вольт, made in China. В принципе ничего нового. Предупреждение про аккумуляторы и глянцевая хрень на дне коробки, точнее дно коробки самой. Собственно, от одной коробочки к другой коробочке, которая находится в коробочке другой. В общем, неважно. А, сама 300 Рыкса выглядит, ну, в принципе, как обычный кирпич. И если очень сильно постараться, то она может влезть не в рот. А, кстати... Слово о том, что нужно академически правильно открывать рот, но это уже другая история а, Давай, раз я к тебе ее жопой развернул, давай посмотрим вниз Внизу тебя встречает защелка, которая открывает отсек под аккумуляторы Газоотводы и петля, на которой это все говно болтается Два винта для того, чтобы разобрать ее Я не знаю, если с двухсотками, ками двумя, двумя третьими и 200-с я знаком Я их разбирал все а, по... Ну, грубо говоря, были свои причины, то как этот швакоблоку не разобрать, я, честно говоря, не знаю Но окей, раз мы подошли к ней сзади, то давай проникнем в нее сзади опять же Проникаем, и здесь нас встречают 4 банки, которые почему-то, несмотря на обещание высморков, разряжаются настолько разным просто вольтажом Настолько по-разному, насколько это возможно Хоть здесь и завезли даже два контроллера питания На каждую отдельно контактную группу То есть вот тебе ушка одно, вот ушка второе Вот тыклка одна, вот тыклка вторая Это контроллеры питания Работают они дерьмово а, О автономности, кстати, хоть здесь и четыре аккумулятора Говорить не приходится, потому что, во-первых, они в последке А во-вторых, все-таки, не знаю, сугубо по ощущениям Но она живет не на... реально не намного, Может быть на час, на два дольше чем обычная 200-ка, то есть, ну, камон, еще как бы добавляете еще один аккумулятор, а живет она всего на час дольше. Не камон. Запаковали мы этот гроб, и давай посмотрим на ее спину. Со спины тебя ничего не встречает, сбоку, кроме кожаной вставки, тоже ничего не встречает, ну, и отверстия для вывода газов, точнее, для а, вентиляции платы. С этой стороны то же самое. Про поговорим потом, потому что это, ну, вообще отдельный случай. И стандартный передник RX. -и. Кнопка Fire, плюс-минус, USB, э, Wasted, все дела. Большой достаточный экран, который стал, типа, более информативным. Ну, на самом деле, как бы, не знаю, кнопку, господи, цифры стали меньше. Э, все цифры стали меньше. Но зато теперь здесь 4 аккумулятора отрисованы. Которые разряжаются вообще по-разному, о чем я уже говорил. Ну и давай, раз уж я тебе пообещал про верхушку рассказать, потому что это вообще отдельный случай. Ты присмотрись, насколько ровно здесь стоит атом. Атом стоит здесь настолько криво, насколько возможно. А все из-за того, что а, я не знаю как, каким образом. Наклеивали. ой лол. Я все-таки победил этот атом. Ей! Achievement unlocked. В общем, я атом скручиваю. И меня в первый раз, когда я только достал из коробки, встретила здесь э, самая неприятная, наверное, хрень, которую ты ожидаешь увидеть, когда получаешь свежий бокс. Ты посмотри на этот коннектор. Он тупо вдавлен, во-первых, этой частью больше, чем этой. То есть он глубже посажен. Он находится, грубо говоря, если вот поставить так, вот под таким углом в эту сторону. Это ненормально. Даже скорее не вот так, а вот так. Так вот немножко. То есть, что, ну, как бы за эти деньги, окей, да, можно простить. Все-таки при э, прямом конкуренте, если поставить рядышком здесь iJoy Maxo Quad, да, она стоит дешевле. Но, камон, коннектор у Рыксов, это вообще больная тема. И вот этим вот они ее только усугубили. А, да, они поменяли саму посадочную часть, именно резьбовую часть, тоже нержавейка, все как положено. Только теперь он держится не на соплях, а на, видимо, не знаю, клею и вклеен он достаточно криво. Либо на термоклее, который похерил как раз таки саму посадку. Посадка под 22 мм. 22 мм. Давай мы вспомним с тобой, что вышло у нас в 2016 году на 22 мм. Этот девайс конец в прямом смысле и в переносном во всех смыслах 2016 года. Я не вспомню ни одного, не в я вспомню максимум 3-5 баков односпиральников мини-версии на 22 миллиметра. Я вспомню, может быть, парочку дрипок, одна из них, допустим, фрик-шоу ватафошная, в версии второй, но это откровенный кал, потому что, ну, камон, 22 миллиметра в 2016 году. И 22 миллиметра посадка под атомы. Серьезно, 22 миллиметра это уже настолько сторон, сколько возможно. В принципе, сейчас давай пройдемся еще по функционалу платы. Ничего нового я тебе не расскажу. Плюс мощность, минус мощность. Раз, два, три, меню. А, термоконтроль на чем-то... А, ну ты можешь тут сам выбирать. В принципе, вот моргает температурный контроль на никеле. Потом ты такой щелк, никель, титан, нержавейка. И пресеты поехали. Первый, второй, третий. А, нет, все, это пресеты потом. Здесь фиксация, а, точнее регулировка ваттажа, мощности, фиксация сопротивления и всякие там хреновины, которые не особо важны, честно говоря. А, дальше пресет первый, пресет второй и все. В принципе, пресеты ты сам меняешь. там вот, Три их пресета. Ты можешь настроить их, выключив Rx. -у. И стандартный, нормальный пацанский режим. Вариват. А, собственно, а, давай сейчас проверим, работает ли она или нет. Может быть с коннектором все-таки стало все очень плохо. Я надеюсь, что все-таки нет. Да, она работает. А, и давай, наверное, подытожим, потому что поговорить есть о чем, сравнить есть с чем. Слава богу, 2016 год в этом плане был продуктивен. И, в принципе, будем, наверное, прощаться, но об этом немного позже. собственно я тебе сейчас хотел бы рассказать плюсы и минусы но прежде я тебе расскажу о своем отношении к компании висмарк ты видел затертую заполированную рыксу обычную 200 200 обычно но из 2 3 это все продукция компании высмарк и тут они обосрались господи как можно было сделать этот ебаный швакоблок из которого, ну реально, ты покупаешь себе 20 таких штук Из коробок ты строишь себе дом А из этого ты делаешь себе пристройку еще Я не знаю, э эргономики нет Посадка 22 мм, 4 аккума, полкило А если повесить сюда Steam Crave-овский на 30 мм То это будет просто дилда Если бы она еще вибрировала, то ты мог бы подарить это девушке на 8 марта Кстати, прикольная затея, правда? А, но сейчас не об этом а, Минусы еще Херовый контроллер заряда. Он по-разному разряжает аккумы. А, про аккумы. Автономности ее нет. А, ну, плата, плата такая же. Плата не врет. Плата показывает более или менее все правильно. Дает все более или менее правильно. А, и по плюсам все. Кроме платы ничего. Ну, автономности нет. Реально нет. А, мы снимали обзор полчаса. А, батарейки сели на четверть вольта. Че? Полчаса это... Алло, это два бачка, четверть вольта. А, но знаешь, а, зато ты не будешь замечать, как уходит у тебя жижони, потому что ты будешь больше париться о том, как садятся у тебя акумы. Но если ты хочешь жижони с 20% процентной скидочкой, ты пишешь: хочу скидку, когда оформляешь заказ на вот эту вот жижечку, на эту жижечку от магазина Украясик Стор. Это все еще есть в описании, можешь посмотреть, полистать, сделать заказ, 20% на дороге не валяются. Это и тебе приятно, и нам профит в принципе. А с тобой был я, Рыкса 300 со мной был ты, мой юный зритель. Пока. А, ну да. Сука, пар в нос, блядь, попал. Блядь, не вырезай. Все, насмотрелся, блядь, цирк уродов, нахуй. Оно мне стрельного, блядь. Ааа, сука. Хорошая рать, блядь. Заканчивай, у меня пульбы с носа пошли.